здравствуйте меня зовут надежда бердова и в этом уроке я вам покажу как создать калаш в программе powerpoint открываем программу создаем пустой слайд слайд с заголовком можно удалить переходим во вставку рисунки у меня уже заготовлены картинки и я выбираю фон, на котором будут ставиться картинки или фотографии, что у вас будет. Растягиваем картинку на весь экран. Но прежде всего, конечно, нам нужно будет перед тем, как создавать коллаж, перейти в конструктор и выбрать размер слайда. Нам нужно выбрать 16 на 9. Для того, чтобы потом загружать в редактор для создания слайдшоу. Итак, фон мы загрузили. Переходим во вставку. Рисунки. Можно по одной фотографии добавлять. Это удобнее будет, конечно. Тут нам сразу же предлагаются идеи для оформления. Справа, видите, можете выбрать какую-то из этих идей, нажав на нее левой кнопкой мыши. Ну, мы попробуем... Делать. вот так перехожу во вставку беру следующую фотографию уменьшаю ее в размере тут простор для фантазии как хотите так и располагайте эти фотографии это к тому, что если у вас какие-то семейные фотографии, их много, и они все разных размеров, тогда, конечно, лучше сделать фотоколлаж. Переходим обратно во вставочку, рисунки. Оставляем так. Идем в вставку, рисунки. Дедушку возьмем. Немного уменьшим, передвинем. Можно вот так вот его повернуть. Ставка рисунки. И бабушку. Уменьшаем. Подвигаем. Поворачиваем. Что-то можно поправить, если не нравится. Все картинки двигаются. Ну вот, вполне приличный коллаж получился. На свободном месте щелкаем. Сохраняем. Переходим в файл. Сохранить как? Этот компьютер. Выбираем, куда мы хотим это сохранить. Допустим, на рабочий стол, в папку портреты. Пишем название. коллаж И выбираем формат тип файла. Выбираем рисунок в формате JPEG и нажимаем кнопочку сохранить, только этот, убираем, заходим на рабочем столе в папочку и находим наш коллаж и вот какой он получился. Экспериментируйте, пробуйте, это очень легко. На этом все, до следующей встречи!